Уложил на операционный стол дверь. Сейчас буду снимать вот эти наклеенные обои, пленку и краску. Попытаюсь дойти до дерева, а потом вскрыть аквалаком. Если вы первый раз делаете подобную процедуру, то рекомендую брать или не обычные шпатели для снятия краски, ну для шпатлевки, а на них вот написано сталь. То есть ими будет более удобно снимать краску, когда вы разогреете феном строительным. Ну и желательно не один шпатель брать, потому что не одним пользоваться шпателем, а несколькими. То есть 3-4, потому что к ним быстро прилипает краска, ну либо чтобы кто-то стоял и обдирал краску и менял вам шпателя возникла необходимость установить дверь для того чтобы дочь нормально занималась онлайн для этого проем там на 10 сантиметров шире чем дверь поэтому пришлось этот проем уменьшить для этого купил вот эту доску сороковку и плюс то есть там 11 сантиметров разница между проемом и дверью. 25 миллиметров я еще добью вот этими остатками. Для того, чтобы эта доска долго простояла, ее необходимо покрасить, а перед этим необходимо прогрунтовать. Вот для этого я ее грунтую. Поскольку я из, двух досок собираю, из трех досок собираю эти 110 миллиметров, то есть две доски сороковые, сороковки и одна двадцать пятая. Там я прикрепил доску кирпичу анкерами, в которых шляпка выглядывает. И для того, чтобы посадить вплотную, надо было с этой стороны стамеской выбрать под шляпки. Что я и сделал. Покрасил дверь внутренние, так называемые, окна белой краской а по периметру и заклеенные вот этой скотчем для краски малярным вскрою лаком бесцветным но не аквалаком аквалак это было типа грунтовки. Вынул старую петлю одну и поставил новую. Сейчас со второй старой петлей также сделаю, выну ее, поставлю новую. Вот установил первую дверь свою полностью. Здесь лутки нет. Просто проем на 12 сантиметров по левой стороне набрал из досок. А по правой стороне я плитку давно положил. Но стену еще не выровнял по вертикали. Там 8 сантиметров завал завален вверх.